«На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей, улетай на гору, как птица? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушено основание, что сделает праведник? Господь во святом храме своем. Господь, престол его на небесах». Отея его зрят, вежда его испытывает сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Но это сильное такое вот коротенькое совсем исповедание веры и, может быть, вот из этого состояния отчаяния, когда такой вопрос: а что сделаешь? Праведник что может сделать, когда основания разрушены? И мы впадаем тоже в состояние такого отчаяния, а что нужно сделать? От меня ничего не зависит, моя хата с краю, ничего не знаю, вот такая судьба уже, ну, вот этот фатализм, которым мы, как бы рождаясь, уже обреченные, ну, просто влочить это существование раба, от которого ничего не зависит, а что сделать можно? а Господь испытывает. Слышь, и другой же взгляд на эту проблему. Вот в этих обстоятельствах разрушенных оснований Господь испытывает. Ну-ка, проявись ты, кто ты, как ты живешь. Верен ли ты твоим идеалам? Верен ли ты вот своей вере, своему Богу в этих обстоятельствах? Вот эта мысль, слушай, это тут в этом псалме, вот в этом десятом псалме, Господь во святом храме своем, слышь, это основания наши разрушены. Это человеческий...